Вот, пока пошел перезаряжать камеру, о, такой, а? а у Гена уже клюнуло, вот он, красавец. Первый. Первый, причем, о, крупный, это карась, да? Да, да, да Ну, причем крупный. Вот. вот, вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ген, покажи мне его да. с очком прям. Слушай, для карася это супер крупный, это точно карась? <розвольствие> Ребята, вот это карась. Сейчас я его увеличу. Подожди немножко. Стой, тяжело. Вот это вот карась. Вот это круто. Да, да, да. Все серьезно. Так, ну ну вот за ним мы едем сюда. Карнуша карп нам уже достал у нас карп. Ну да, Красавчик. карась всегда лучше карпа. Отлично. Я извиняюсь, а, э, э, О, а Слушайте, я вот видите, сюда. как уже пошла рыбалка. Только я даже... Не прерываю камеру и у Александра клюнуло. Вот идем опять к Александру. Я так, наверное, бегать скоро буду. Я так бегать буду скоро. Блин, да что Чего там? Ну он крупный. Вот так. Да? Фу, сейчас посмотрим, у кого -то... как ты его посмотришь, да? Ну, это прям хороший, это прям. Ну-ка, прям... ну-ка, покажи, покажи. Зачет. Это прямо, я думаю, что под килошник даже, наверное. Ничего себе, это карп? Нет, это карась. Карась за килограмм? Да. Обалдеть. Не, не знаю, у меня весов с собой нет, было бы ради интереса взвесить. Ну, что ж ну Вот крылья? посмотрим, если раньше я ловил, вот я ложил на ладошку, вот пожалуйста, почти до локтя. Подожди, подожди. Да, все серьезно. А? То есть тут я думаю грамм, ну килограмма наверное нет, но грамм, грамм 600-700. Да. Отлично. Отлично. Представляете, вы одновременно вот так взяли и поймали. Ну ладно, все дальше, ждем uh -huh. дальше. Ген, ну хорошо, то есть мы разложились, вы уже начали рыбу ловить, все вроде бы замечательно. Расскажи мне, пожалуйста, для людей, которые у меня часто спрашивают, что нужно именно для пресной рыбалки. Ну, а потом Ну, Не важно, тут, тут и, или пресная, или морская рыбалка, нужно сюда покупать лицензию. Лицензию на ловле или в пресной воде, или, или это самое. Или в морской, обязательно. Это обязательно без лицензии. Ну, лишний штраф. Можно нарваться на штраф, заплатить зачем это Гиморой, геморрой, который стоит там, я не знаю, 10 евро в год, грубо говоря. Я, даже, я даже сейчас точно не знаю, потому что я последнее покупаю на, на 6, на 6 коммунитатов, на 6 областей, 25 евро я плачу по онлайну, покупаю и, и можно ездить на 6 областей ловить. То есть Арагон там, допустим, я, я часто езжу тоже на Эбро ловить, там где Сом, у нас здесь Сома нет. Там есть сом, там есть э, Блокбас, есть щука Есть э, судак Скажем так В общем Такая разнообразная рыбалка Вот здесь сома нет Поэтому надо ехать Делать километры Чтобы где-то где Разнообразить рыбалку Кстати, там есть и плотва, например Красноперка, платва. плотва Здесь ее нет Вот тебе разница большая Здесь есть угорь, карп, карась, ну и вот эта уклейка, как он нас называет, угу. уклеечка есть. Но ну, вот по лицензиям значит надо покупать. А ну, где они вот, покупаются? Где а, ты... ну, есть проб такой у нас организация, но ну, сейчас в основном с по онлайну надо брать. Но первый раз всегда надо как-то брать. Вот Саша, кстати, может рассказать, он брал первый раз лицензию нормальную и Пришлось ему там по, по, по это самое, потому что он, когда есть уже документ, один раз, когда берешь уже, тогда уже можно онлайн покуп, продлевать и, и покупать по новой там. А когда он поменял документ, был у него раньше паспорт, а сейчас у него разрешение на этот самый, вид на жительство есть, то пришлось ему по новой брать. Ситу туда, короче, там, в общем, ну, один раз это было, где-то пройдешь, заплатишь... Ну он еще тачит, кстати, кстати, видишь? Ну вот пойдем к нему тогда, сейчас рыбу. Да, посмотрим. и он, кстати, расскажет по последней информации, как как надо Ну ка, Александр, мы к тебе идем, гости. Так, Александр поймал очередную рыбу. О, осторожно. Чуть поменьше, но ничего. Пять же... карп. Карась, карась. карась, чуть но... поменьше, но тоже зачетный, не, ну чё бы нет, все хорошо, у вас с карасями здесь все не запущено, хорошее место, между прочим, так, опережая ваш вопрос по поводу лицензии на рыбалку, я брал в прошлом году лицензию на речную рыбалку, она на три года дается, и и, и стоит 24 евро uh -huh. ты не на год брал а на 3 собственно. на 3 года 24 евро uh -huh. на морскую рыбалку я брал также в тот же день она стоит на 5 лет дается и стоит тоже где-то в районе 24-25 евро то есть цена одна и та же просто время разное гена берет за 25 но у него на разные коммунидадесы то есть моя лицензия с моей лицензией я могу ловить только в Валенсии все uh -huh. Ни, ни, нигде больше. Еще разные области, да. Понятно. Из-за этого и разница в цене. То есть это в пропе, да? Да. Mm -hmm. да. Отлично. Ну а какие там сложности бывают или не бывают? Вообще есть сложности? Единственная сложность это попасть в проб, mm -hmm. Потому что, пандемии. да, из-за mm -hmm. пандемии огромные очереди, электронная запись, которая то работает, то не работает. И опять же дадут ситу, ну, на время, как говорится, когда нужно прийти, и это не всегда удобное для тебя время. Ну это да. То есть, как, какое выпало, такое выпало, такое спортлоту Ну а так в общем-то проблем нет, да? Нет. Ну что, давай еще одну рыбку. Это уже будем аккуратненько не будем да. Одну мы уже просто рыбку отпустили, отпустили, да? Ну все, ну сейчас мы посмотрим как это будет происходить. Гена, я да. как понимаю. Александр тебе рыбку дает? Не, ну мы просто для отчетности. Я всегда говорю, если что, я же сам его. Ну да. Бывает, когда это для отчетности. Он рыба как бы так с чисто спортивной интерес, что у него, что у меня. Ну вот, иногда беру, соседи там просят там, отдаю. Вот когда-то тебе завозил тоже. Ну да, да -да, да, да, спасибо. Спасибо. Поэтому как-то так но у нас сегодня пока не клюет. кстати кто в валенсии звоните гене и он просто вам даст рыбу даже может завести иногда, если это по пути да ну, я отдельно да если кому-то интересно но ну, я обычно люди как бы свои соседи там ну, знакомые ну, да. которые хорошие бывают что люди которые э, любят и Уважает карася и карпа, скажем так. Да, потому, а что потому что Потому не есть вода. некоторые говорят, что вода грязная, еще что-то. Все-таки я, наверное, замешаю немножко что-то другое. Угу. Потяжелее. Началось. Да, да, да. Ну вот, наживляется таким вот образом. Делаются колобки. Между пальцами нажимаешь. Немножко протянул крючок под низ. Придавил. И такой вот грушкой... Закинул, притопил леску, подтяжку сделал, чтобы вывести на одной и тот же уровень ловли. Вот он сейчас станет. Пень, пень, пень, уже уклейка хреначит. О, не дает выпасть, смотри. Ага. Ну, клейка это верховка, да? Да, это? да, уклейка, верховка, да. В каждом регионе по-разному называют. Ну притопило хорошо. Может зацепило. Все. Нету нету стучан, должен быть тюк такой. Uh -huh. Ну так вот оно идет. Ну сносит, смотри, почти полтора метра как снесло. Это очень не очень хорошо для ловли. Ну, сегодня ветер, да, поэтому. Ну ветер и течение весел, есть, ребят. течение не падает. Но отдыхается под солнышком, я хочу сказать, Но... замечательно, друзья. Так, ну, так это происходит. Ладно. Так, вот он, да? Да, даже чуть-чуть покрупнее ладошки. Крупнее, да, ладошки. Ну, ну да, такой парень веселый. Но он за сегодня самый крупный. Отлично. Ну, ладно. Ждем еще покрупнее. Пойдем. Пойдем, пустим веселых. садок, не будем мучить. Давай живой. Еще один, да? Вот, прекрасно. Рыбалка. Итак, так к вечеру. Начинает, да, к вечеру натягиваете что-то. Ладненько. Все, на связи. наровиться надо надо поймать момент конечно ну да получается не всегда да такой вариант но не ну когда уже более менее карась подойдет бывает такое что сразу и 2-3 крядового знаешь моментально идет. но его надо вот, момент этот прикормить ну, в смысле когда он подойдет на точку когда уже на, на дне там набросано а -а -а. Вот. наживка то она делается такая чтобы она долго не висела на крючке ты не делаешь а пластилином она Понятно. делается так, чтобы рассыпалась через 3-5 минут, она должна сыпаться поплавок начинает всплывать. То есть, поплавок, что уже там наживки нет. И не то, что там тупо сидишь, и, блин, червя забросил, там кукурузу или что-нибудь, и все, и как бы это... Карась. Карась? Да. Видно? А, видно, да. Так, сачок. Так, надо встать. А Запечатлить операцию. Он под тобой. Блин, прикинь, он подо дай, мной. Да, да, а, не, не, подожди, сейчас я... Ну, По-моему, там, там дырочка есть камни. да. Да, да, да, да, да. Да, да, Не, да, да. Да, да, да, да, да. Да, да, да, он сейчас да, зацепился крючком. Ну как бы вторым он есть такая в этом самом тихо-тихо-тихо. Уже mm -hmm. все. Но ну, он взял в рот. Ой, тихо тихо, тихо. Не надо. Ну, а вторым вот он контрольный. уже карась, санек. Уже, блин. Сейчас а да, не, пойдем похаваю, так вот я с голоду помрет. Да, с вами-то рыбалка хорошо <с фанатами <с рыбалки. А я-то уже от рыбалки отошел и как бы хотелось бы пообедать. А потом мы рыбу кормим, а сами, сами сейчас они вот еще одного вытягиваем, красавца, да? Ну, подожди, подожди, да, подожди. Опа! Вот он, есть. что там много сейчас. Ген, давай глянем. Покажите нам красавца. Красавец! О! Вот эта тема! Как говорится, рыбацкий подъем. Это сколько упустили рыб? У меня одна, две ушло, да. И, и у Александра две, да, потеряли? Две, да. он такой да, бонус. Акции. Бонус ушел такой. Да, бонус ушел. Ну вот, в принципе, вот этот подъем, результат сегодняшней ловли. Ну, немного, но... Килограмма 3, наверное, да? Да, вот, вот там... 25 Такие хорошие два бонуса ушло. Да, два бонуса <с ушло <с <с мимо бросили мимо подсака, короче. Ну все, хорошо. Все на этом. Это прекрасный такой лов. Во. Ну вот, дорогие друзья, дело к вечеру. Мы сейчас уже будем собираться. Вот такой вот фильм у нас вышел о рыбалке в Испании. Спасибо, я хочу сказать Геннадию, что он показал это замечательное место. Ну, кстати, он гений тоже Гене дадим слово. Слово Гене, да. Гера, ну-ка скажи нам слово. Сегодня, ну посидели, хорошо, отдохнули, провели время, в принципе. Рыбка немножко. У нас тут очень много мелкой. Карасик сегодня игнорировал, но правда были два хорошие такие, зачетных, зачетные такие, где-то 800-900 грамм, вот, и, ну, и мелкие несколько штук, вот сейчас вот немножко подклевывает, чуть-чуть, но слабый, клев слабый, даже сегодня не сравнить, не знаю, может погода, может давление, как обычно, в общем, нормальные рыбаки всегда отмазку ищут, ну вот так что всем, всем добра и с мая. Ну вот и все, так, всего хорошего. Вот, вот такая, такая вот, вот мешает мешает ловить рыба, вот такая рыба верховка мешает ловить карася еще и такая не крупная что вообще даже